Всем привет, с вами Соник, у нас брал Stars Кстати, Новый режим Даже обновление Скорее всего старого Режима, вот Здороваются Это режим Балти Сейчас его покажем, что тут делать И так сказать Расскажу даже Так То есть вы увидите как я расскажу и вы увидите всю катку Ну что, удачи в общем, правила режима Балди такие. Есть Балди, который должен убить ученика. Есть ученик, который должен собрать все банки и так сказать бежать от Балди. Получается, да. Дальше есть у нас хулиган, который, смотрите, может ставить ульту и закрывать стенки, чтобы сказать, ученик не прошел никуда. Есть швабра, которая двиг... просто двигает того, кого она видит то есть она может двинуть если балди при, ней, при ней, то, балди, то балди двинет если там например еще кто-то так сказать то его двинет есть еще плейтайм которая должна по ученику пять раз атаковать при этом ну, да давай ему хилиться так сказать да, обязательно хилиться то вот без этого нам никак в общем, давайте я расскажу какие персонажи Смотрите, Балди это Мортис или Роза. Ну и смотрите, желательно Мортиса, но если нет Мортиса, то можно розу. Ученик может быть любого персонажа. Но тех, которых я, я, я зову. Смотрите. Так, дальше. Хулиган. Это у нас спраут. Если нет спраута, то это Нита. Ну тогда не то просто должна ставить, поставить медведя. Прям на ученика натравит. И все, отвлечет самого внимания. Дальше швабра. Это колет. У коллег, да, у многих должна быть. Так что это несложно. Плейтайм может, быть, в принципе, любого. Ну желательно лу. Ну вот так, да, так, так решено, что плейтайм будет лу. Ну вот, вы уже услышали. Теперь давайте играть. Так. Это моё. Это, моё, это моё вообще Извини-извини. Так. Аккуратненько пить. Давайте пьём аккуратненько. Теперь оп-хоп-хоп-хоп-хоп. Хоп, хоп. Блин. Блин, да. Так. Нормально. О, баночка. Хоп -хоп -хоп. Фу, баночку тут Так. Бежим. Вот типа столовка. Вот столовая здесь. Блин, на... Шваб. Свип-свип Пошёл а что они не... один а балди, балди, балди тут есть Тут балди есть Блин, а Гаджет, гаджет Уф. Изи, изи, угнали Блин, а А ты не совсем, конечно, угнал? хотела. Так. Не-не-не, иди отсюда. О, спасибо. Так. Блин, тут тупики. Ай. плохо дело. Ох, не повезло, не повезло. Ох, убили меня. Ну, прикольно. В общем, сейчас новая роль, хулиган. он рассказывал там. И что вы видели, как я рассказывал там? В плейбалде. А все услышали? Теперь давайте же поиграть. Мне нужна ульта. Это самое первое, что мне нужно. Это обязательно. Вот все, ульта есть. Не повезло, не повезло. Папа муска зафейлся. Почему так стул сделал? Опа! И Мишку откинули. Ладно, он обоганился. Молодец, молодец, молодец. Уважаю тебя. А мне нужно, ну, ну и Мишка нужен. Где он будет сильнее становиться. Ну, в общем, я должен мешать как раз этому ученику. Вот он, стул, хитрец, -хит бегает. Ах, ах, давайте ульту. Все, все, все, да, все хилься, хилься, чел. Я, я, я, я только должен ульту накопить. Так что не бойся меня, да не бойся. Блин. Ладно. все, убивай. Убивай, убивай. Конечно, здесь да, легко в еду слиться. Что-то Мишку как раз видят. Посмотрим, выживет он или нет. И... О чудо, он не выжил. Эх, рыб Мишка. Все тебя помнили. Любим подумлю, скорпим Мишку. В общем, вот такая. Роль хулигана. Ну, конечно, это за ней иду. Там еще говорю за За спралт, я вам тоже покажу. Когда буду, когда буду играть другую роль. Новая роль Швабра. Сейчас вам покажу я геймплей. Про всех я рассказывал. Вот эти вот наши... так тихо. Все, все, все, все, все нормально. Убили. Так. так. А, ну все. А этих а эти хулиган, еще может быть лом. Ну? Не буду бы ждал вас. Но ну, пусть будет тоже, ну, попутать каток, который будет усложнять процесс. Ладно. Ну, где кто-нибудь-то? Да. Давайте, давайте, давайте. Все. Я вас мистер Ло, пожалуйста. Все, Вот видите. Вот подтолкнул. Ну, хоп. Хоп, хоп. все, все, все, все. Так хилимся, хилимся. Опа. Очень. Ладно. Так. Так, все, все, все. Хилимся, хилимся, хилимся. Так. подтолкнем. творит ученичок-то наш чук то наш-то хорош <свеч> <с bib tiếp> <свеч> <свеч> <свеч> <свеч> <xem> ну, случайно, убил извините это убийство просто показываю вот видите, какая так следующая, следующая игра Здесь следующая роль плейтайм, так это я просто накоплю, ну так на всякий случай солью ее. Надо ну, уже смотреть задержать вот этого ученика на 5 атак. так, чтобы я как бы, типа, атаковал его пять раз и все И он может идти. Поэтому нельзя его мне убивать. ух проворный-то очень слишком попался. Проворный же мальчик. Не могу. Поиг хочу поиграть с ним. Хочу играть. игра Ну, уже где? Где кто-нибудь? Да, Балди пошли, где там. Это... Ой-ой-ой. Еще надо выбраться. Це прийк-скок, прикс-скок, прикс-скок. Ой, где, где хотя бы одна живая душа? Никого нет, ребят. Вот так-то никого нет. О, вот он, вот он, вот он. Войди иди сюда. Опа! Хопа! Хопа! Блин, меня уделали. Ну, ну всё. Последняя роль на сегодня это сам Балди. Ура, да, Балди! И сейчас мы должны поймать этого, этого прозорного ученичка. Но сначала он должен решить мой второй примерчик, Давай. Так, первый решил, молодец. Третий решил неверно. Так, злимся, идем за ним. Идем, идем, идем. Офигеть, он бежит. О, изи. Изи. Просто изи. Да-да, давай. Ой, больно видеть. Ну, в общем, такой режим. Надеюсь, вам понравился. Поставите лайк вы, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик. Ну с вами был я, Соник. Всем пока!